Ибн Аббас, да прибудет над ним довольство Аллаха, говорил. «Аллах гарантирует тому, кто читает Коран и следует ему, что он не собьется с прямого пути в этом мире и не будет несчастным в жизни вечной». После этих слов Ибн Аббас прочел аят. Смысл. «А кто последует за моим руководством, тот не впадет в заблуждение и не окажется несчастным». Это предание привел имам Ибн Джарир от табари четырьмя разными иснадами, и все нет Ибн Аббаса. «Читай и изучай Коран, размышляя над его аятами, следуй тому, о чем сказано в Коране, придерживаясь его заповедей». «Если будешь руководствоваться этим правилом, то Всевышний Господь ручается, берет на себя ответственность, что ты не собьешься с прямого пути в этой жизни и обретешь счастье после смерти, попадешь в райскую обитель по его безграничной милости». Священный Коран – самая лучшая книга на свете, которую ты можешь читать, и за каждую букву тебе обещана награда «Ибн Аббас говорил». Что мешает кому-либо из вас, когда он возвращается к своей семье из рынка или освобождается от своих дел почитать Коран? Ему же будет записано за каждую прочитанную букву десятикратная награда. Это предание привел имам ибн аль-Мубарак в Аззохт. Не будь же скупым на благое. Читай Коран, ведь в нем спасение и прямой путь ответы на все вопросы и поучительные уроки, успокоение сердец и исцеление от всех болезней, даже от рака. Священный Коран и его аяты, которые являются несотворенной и извеченной речью Аллаха, это самое лучшее, куда могут смотреть наши глаза в этом мире, а затем хадисы посланника Аллаха, которые разъясняют смыслы книги Аллаха. И предание от праведных предшественников. Читай Коран и изучай его тафсир, толкование, заучивай его, живя в соответствии с ним, и милостью Аллах убережет в этом мире от всяких заблуждений, а в вечной жизни от плохого расчета и наказаний. Братья и сестры, подписывайтесь на канал. Да воздаст вам Аллах наилучшим Асаляму алейкум.